Банде Гуру Падот Дандам Бхактавинда Саманитам, Шри Чайтанна Прабхум Банденитам, Си Нанданананг Бандирадика Чарно Дайям, Гопи Жано Самайуктам Биндам Ванаману Хар. Банша калпатару ашча кипасин дубе вача. Патикаананг паву не бхавишна випью намо нама. Мукаанхаротивача лангпангун на ти паде ви тото и нанама Нараju на на Девин са разват ияс съ татоди Скита Садану ракто гурухакти жукто, бхакти прамадакшьяджого даруна. Дейям сада паривабакнам авиштаду хам. Тетхас падам сивабиринчнутам сараньям. Битати хам Банде махапурусате чаруна рвинга, ятпадбал лаван хачанда вани чатай, беспуре житаке магабодху швадарси, порунанурагро сарадика ми када кипам каруси, Шиадхийта Галадхара Сивасади, Гаура Бхатта Бинда. Шиадхийта Галадхара Сивасади, Гаура Бхатта Бинда. Харихийта Рама Рама Дева. Аджанулами то фу жоу канукаа Буда то Шанкертануи кабидароу Камлаа Шатачу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 Сура суройр вандито дипарубам муктин чамуктин чадада синитам саданаранам Нараяно приямананго мада пухарам, Брахано сепура Ваги саджасва тане, Лакшми ясча Хри, хри, хри, хри, хри, хри, хри, хри, хри, хри, ка утта маслоку бирамме бирамме-то-бина-пашугнан Небритта-таршай-рупаги-ямана бхабху-шадат-чатр-манови-рама ка утта бирамме-то-бина-пашугнад Горья Гошти-пати Горья Гошти-пати гасвами такур гуру сказал что сказал, куда мы отправимся после того, как оставим тело. Что будет с нами? Необходимо задуматься об этом и размышлять постоянно, для того, чтобы увеличить наш уровень сознания. Куда мы отправимся? Что будет с нами? Нужно вновь и вновь думать об этом. Тогда наше сознание увеличится. Но глупцы постоянно заняты бессмысленными вещами. И их сознание можно сравнить с сознанием животных. Я никак не оскорбляю их, потому что это факт. То же самое сказал и Васиштха Муни. Он сказал, что люди все равно, что животные. Но животное находится под управлением естественных инстинктов. У них нет интеллекта, нет разума. Тем не менее, люди обладают разумом. Они обладают возможностью размышлять, принимать решения но И не that пользуются ей. Same, like И в таком He случае они that's никак that's не отличаются от животных. И люди едят, и животные едят. И у животных рождается потомство, И у детей также. А, простите, у людей также. И животные спят, и люди спят, и люди испытывают страх, и животные испытывают. То есть, столько сходств, все едино. Более того, дикие звери, если в лесу нападут на человека, они не могут причинить ему столько зла, сколько может сделать это и сколько может сделать человек. Человек может разрушить весь мир. Но животное такое не способно, у него он ограничен в этом. Максимум, что он может, это съесть вас. Если, если он голоден. Поэтому, поэтому мы и переживаем yeah. о челов Because человеческой жизни, о ценности ее. Люди думают, что они достаточно разумные, что они могут делать то, что они хотят. Они не хотят на себя брать никаких ограничений, ограничивать себя какими-то принципами, морали, нормы. Тем не менее, мы хотим находиться под контролем верховной божественности, под контролем гуру и вайшнавов. Потому что жизнь под руководством, прекрасно. Как правило, люди думают, что если я приму гуру ващнавы, я должен буду слушаться их и лишусь свободы. Я не хочу этого, я хочу поступать в соответствии со своими желаниями. Но такое мышление ошибочно. Если вы хотите освободиться по-настоящему, хотя сейчас вы казалось бы свободны, но это ваша свобода не настоящая, казалось бы вы можете сделать все, что захотите. Да, возможно, не нужно заниматься никаким криминалом, но большинство своих желаний вы можете исполнить. Никто вас не остановит. На самом деле, наша свобода не настоящая. На самом деле, мы находимся в темнице Майи. Мы заключенные, мы в тюрьме. Мы расплачиваемся за наши прошлые дела, за наши грехи. Сейчас нас заточили в темнице, заточили в тюрьме Майи. И в тюрьме нас подвергают воспитательным процессам, порой нас бьет, порой еще что-то. Тот, кто -то по-настоящему разумен, способен понять, что он не, способен, не свободен. Слышали о немецком философе Иммануиле? Канте. А о Льве Толстом, о Сократе это были замечательные философы. Они не, не совершали Харибаджан, тем не менее, они смогли осознать возвышенные вещи. То есть нечто особенное они осознали, осознали то, что не способны были осознать обычные люди. Они даже поняли, что в этом мире присутствует божественная, божественная сила. Они сделали такое заключение, что мы уверены, что существует высшая реальность. Эйнштейн также. Я посещал атомные институты, э, атомный институт и другие подобные исследовательские центры. Я хотел... То есть он осознал, что... Он, он не был вайшнавом, но он осознал, что Богован великий, он очень сладостен но вы вот вайшнавы и никак не поймете этого. Они смогли осознать, что есть один центр во всей вселенной, существует один центр. И наш баджан, задача нашего баджана заключается в том, чтобы объединить свой Эгоистический центр, с центром Господа, чтобы поставить у нас у каждого центр центр на нас. У нас вот наша свобода, наш, наш центр, и мы вращаемся вокруг него. Твой, ваш личный центр никак не соприкасается с моим, то есть у меня свой, у вас свой. И вы не хотите оторваться от него когда же вы свой центр перенесете на центр, на Вселенский центр, на центр, го, на Господа. Или еще проще сказать, когда мой центр, когда моим центром станет щила, центр Шила Бхактипраундпурига Свай Махарадж, Шила Прабхупад, когда мы поставим вайшнава в центр своей жизни. В геометрии, к примеру, используется циркуль, ставят иглу в центр, и можно обвести много-много кругов, менять радиус и делать круги побольше, поменьше. И такова наша жизнь. Но когда вы центр сдвинете, иглу вытащите из ее точки, появятся новые круги. Они перечеркнут другие круги, то есть те, те круги, которые были изначально нарисованы. И именно поэтому люди и сражаются друг с другом, потому что центр одного, одно, одной дживы перечеркивает центр другой. Они не хотят сместиться со своего э, со своей точки. То есть они, их ложное эго не позволяет им сдвинуться и услышать кого-то еще. К сожалению, никто не понимает, что. Из-за своего эго люди не понимают, что если они свой центр переместят на Вселенский центр, на Господа, тогда все будут спасены. Что Если люди поставят центра в Господа в центр своей жизни, спасены будут все. Кан сказал, что когда я смотрю на небо ночью, я поражен. Я схожу с ума. Кто создал это бесконечное творение? Бесчисленные звезды, планеты, которые каждый находится на своем месте. Они объединены в определенные группы. За всем этим стоит Творец. Но кто же он? Я обусловленная душа, поэтому порой я совершаю грехи. Я веду себя неподобающим образом. Я знаю, что это плохо, что я не должен это делать, но я делаю. А затем я размышляю. Кто ругает меня? Кто ругает меня за то, что я сделал? Так, как будто бы какой-то... Учитель сидит во мне и ругает меня. That? Кто это? Что это за голос во мне? Он контролирует меня. Он сидит во мне и контролирует меня, ругает меня. Учит меня, воспитывает. Мы очень удачливы, потому что мы встретились с Прохопадой мы получили знание напрямую, то есть получили знания от Господа, потому что Сам Господь не зашел сюда, в этот мир, как Шри Кришна Чайтанья. Итак, верите вы в то или нет, но наша свобода не настоящая, она ложная. Манимая, не сегодня, а так завтра, она доставит нам много проблем. Но свобода настоящая у нас появится только тогда, когда мы приведем свой центр в гармонию с гуру и вашнавами. К примеру, когда я был маленьким, мне было 6-7 лет, я читал одного бенгальского поэта, он писал замечательные стихи. Кто будет жить без свободы? Кто хочет жить без свободы. Всех, у всех живых существ есть желание, и они хотят их исполнять, они не хотят неволи. Но проблема в том, что люди не понимают, что есть свобода. Если Кришна Примет меня. Это и будет настоящей свободой. Если Правхупад, Бхактивана кур Кришна, Читание Махапрабху, примут меня всем сердцем, я тогда я обрету свободу. Об этом говорится в этом стихотворении. Если Кришна примет меня, у меня появится доступ ко всей Вселенной, ко всем уголкам Вселенной. Например, Нараджи Махараджи, ему не надо ни паспорт, ни визу, никакие иммиграционные отметки в паспорте. Он может в любой момент отправиться, куда захочет. Но вы не можете. Если хотите пересечь границу Индии, Но вам нужно привезти паспорт, визу. Почему что Нарджи Махараджа не нужно ничего? Потому что его принял Кришна. Шастра гласит, что все качества Кришны перейдут к вам. Конечно же, Расалила, э, сила, возможность творить не могут проявиться в преданных, но все остальные качества Кришны проявляются в преданном. То есть за собой Кришна оставляет Kishno особые Kishno качества, Kishno такие как творение этого мира Kishno. или раса Лила, наслаждение расой. Но все остальные Kishno Kishno качества Kishno доступны Дживи. Кришна может обнять своего чистого преданного, как в случае с Гопа Кумарой. Но меня Кришна не обнимает. Одна очень бедная девушка жала была в одной деревне. А мимо в этой деревне однажды проезжал, по этой деревне проезжал один очень богатый человек. Девушка набирала воду в пруду, и этот человек, увидев ее, поразился ее красоте. Он остановил машину и спросил, где ты живешь? Вот там живу, кто твой отец? Отец там. Я хочу встретиться с твоим отцом. Он вышел из машины и пошел в дом этой девушки. Отец ее был фермером, они просто что-то выращивали в огороде, были очень бедные. И отец был очень бедный, также в Гамче что-то там работал в саду. Этот человек сказал, я хочу... Твою дочь взять у жены своему сыну. Этот человек сказал, «Ты что, шутишь?» «Нет, я не шучу. Но я же бедный, у нас даже есть толком ничего. Я не ш... И дочь моя необразованная. У меня не было денег, чтобы учить ее. Если ты согласишься, я... Женю твою дочь на своем сыне, на своем единственном сыне. И обучение мы организуем. О, отец девушки был поражен, как такое возможно. И таким образом они в конце концов договорились и взяли дочь без приданного, потому что денег не было, приданного не было. Она получила образование. Ее женели на этом сыне богатом, богатого человека. И она стала очень богатой. Я хочу задать вам вопрос в связи с этим. Когда дочь этого бедного человека жила в доме своего отца, она была очень бедной. Так или не так? Так. Она была очень бедная. Но когда она вышла замуж за сына этого богатого человека, она та так и оставалась бедной? Нет. Все деньги этой семьи, все, что было у этого человека, она также стала обладательницей этого богатства. Точно так же. Если Кришна примет меня, у меня будет легкий доступ ко всему. Без всяких границ. Но пока Кришна не примет, у нас проблема. Нужно хорошо подумать об этом, размышлять об этом. Поэтому, не надо переживать о будущем. Может быть, я встречусь с Кришной, а может, и не встречусь. Если, я, если вы мне пообещаете, если вы мне скажете, заверите мне, что я встречусь с Кришной спустя кроры рождения, я начну тут же танцевать, прыгать от счастья. Потому что как минимум у меня есть четкая уверенность в том, что когда-то, возможно, через куроры, рождения все равно это произойдет. Когда Махапрабху в Шривасангане явил, Лилу величия, когда он проявил свой облик на райное, преданные принесли молоко, бананы, фрукты, и все это Махапрабху съел. Так же, как когда Гавардхан, Гавардхану предлагают разные подношения, все, все, все подношения Браджаваси Гавардхан поглощал. Он, помимо этого, он не только поглощал, он еще и просил больше-больше. «Анор» означает «еще, еще есть». То есть это так даже называется деревня на Гавартхане, у подножия Гавартхана. «Анор». Есть еще что-то. И также Махапрабху в просил, а еще что-то есть. То есть огромные баки с молоком он выпивал и еще просил. Потом он распространял прему. Вечером мы об этом поговорим, вы танцевать начнете от счастья. То есть тут Махапрабху являл такой лилый, то же самое было во вреддавании. Об этом мы поговорим вечером. Махапрабху говорит, наставляет Рупу Госвами. Одна капля премы может наполнить весь мир, затопить весь мир. Одна капля премы из трансцендентного мира может затопить весь мир. Так сказал Махапрабху в Аллахабаде Санатане Госвами. А Кришна — это океан прямой, океан расы. Проблема в том, что у нас сердце очень маленькое, и мы не можем выйти за его границы. Баджан, мы должны совершать так, чтобы сердце наше увеличивалось, расширилось до бесконечности. Если мы сделаем единым свое сердце с сердцем Ананта Девой, мы достигнем успеха. Это то, что нам необходимо. Сделать единым свое сердце с Нитянандой Прабой. Итак, Махапрабху в не распространял прему всем и каждому. Такой дар не, необычайно редок. Даже, даже в Браме сложно обрести такое, но Махапрабху, Всем свободно раздавал этот дар, и дар прямой, и птицам, и животным, и людям. Всем подряд. Так, так, такова невероятная щедрость Гора Аватары. гор не смотрел. Вот этот недостойный. он давал необходимые качества как к примеру если я хочу раздать молоко хочу вас напоить молоком и вы хотите попить но для этого необходима какая-то емкость я вам дам это молоко за бесплатно. Но для этого нужна какая-то емкость. Вот если у вас вот такая малюсенькая чашечка есть, сколько туда молока влезет? Совсем чуть-чуть. Но что делал Гауранга Махапрабху? Он говорил, я дам тебе емкости, дам тебе и прему. У тебя некуда наливать, держи. Наливал расу. Бери you know? no right? huh? емкость, бери расу eh? и пей, стань бессмертным. Человек смерти, но испив расы, он становится бессмертным. Так распространял Гауранга Махапрабу Прему. Но тогда в Шрива-Сангане он отказался дать Натилтепыряма и Шачимату. Но Шачимата — Вселенская мать. Но тем не менее он отказался. Наше материнство, оно ограничено. А, то есть любовь матери распространяется на своего ребенка. То есть она мать своего ребенка. Но Мата, Вселенская мать, любой, она любила каждого. И именно ей Махапрабху не давал прему, отказался давать. Он сказал, что она совершила апаратху. Когда... Адвайта Гасай жил здесь, в Навадипе. Он здесь, в Майпуре, раздавал бхакти. Он устраивал чтение Гиты, Бхагаватам, а пчелы, как а преданные как пчелы, слетались на нектар послушать его Харикатху. Старший сын Шачиматы Вишварупа также посещал эти чтения. И он стал как наркоман, он стал зависимым от этой харикадхи. Зависимость для харикадхи — это замечательно. Зависимость от харикадхи это замечательно. Если у вас есть такая зависимость, я возьму пыль с ваших лотосных стоп. Потому что мы все к этому стремимся. И у Вишарупы была такая зависимость от харикатки, такая, при... такая страсть к харикатке. Ему было не, не было что-либо интересное помимо Харикадхи. Целыми днями он проводил в доме Адвайта Гасая, слушая Харикадху. Он даже не приходил домой поесть. А Нимань бегал за братом. Без одежды, он еще был совсем маленький. Галашом бегал за братом. Мама отправляла его, говорила «иди приведи домой старшего брата, сейчас время принимать просад». Немай бежал, там было много преданных в собрании, а голенький Немай забегал, и все с удивлением на него смотрели. Очень-очень красивый. Брат, брат! Тебя мама зовет. Пойдем, пойдем. Харикатха замолкала. Все смотрели, не могли оторвать глаз от него. Потому что в действительности, кто конечная цель Харикатхи? Сама конечная цель всех аскез Харикатхи э, пришел, вошел в комнату. От него не могли оторвать глаз. Он тащил, стал, начинал тащить брата за одежду, пойдем, пойдем, мама зовет на обед. А Давайта Гасай наблюдал за всем этим и поражался, кто это, что это за мальчик, который так привлекает внимание, от кого невозможно отвести глаз. В конце концов, Вишваруп понял, что жизнь материальная бессмысленна, что она может оборваться в любой момент. Для нас это урок. Вишварупа и Махапрабху не отличны друг от друга. И Вишваруп показывает нам на своем примере, что жизнь нестабильно, что она что неблагоприятно развивать привязанность к материальному миру. Поэтому он принял решение принять саньясу, оставить дом, когда это произошло, Шачимата очень страдала. Куда, куда ушел мой сын? Она рыдала. Она прекратила пить и есть. Но когда Нимай стал подрастать, он тоже начал посещать чтение Адвайта Гасая, слушать его Харикатху. Шачимата очень переживала по этому поводу. Его зовут Адвайта. Думаю, что это не подобающее для него имя. Его зовут Двайта на самом деле. Он забрал первого моего сына и, похоже, второго хочет забрать. И какой же он, Адвайта? Он двайта, то есть двойственный. И это, в действительности, не было даже сказано ей, то есть она лишь подумала. Она, на самом деле, очень почитала Адвайта Гаса, Всегда выражала ему почтение. Но вот из-за такого своего негодования, из-за таких мыслей, она думала, ну как же он не прольет милость, почему он такой беспощадный, забирает второго моего сына. Поэтому Махапрабху отказался давать ей прему. Услышав это, услышав, что Махапрабху отказывается, он лишился со сознания. упал в обморок. Между тем пришла. Шичамата сразу же подбежала к нему и взяла, стоп и с... взяла пыль с его стоп. А твоя не, не позволил бы ей сделать это. Но сам Бхагаван устроил это так, что Шичамата обрела прему. Но в случае с Мукундой этого не случилось. <coughs> Мукунди прямо Махапрабху отказался давать. Почему? Потому что... Куда бы он ни пришел, в какое-либо собрание преданных он не пришел, или не преданных, какое собрание он не пришел, он везде чувствует себя своим. То есть он имеется в виду, меняет себя как хамелеон. Если он в какое-то зеленое место приходит, он становится зеленым, становится, приходит в какой то другого цвета, становится вот такого цвета, где он находится. То есть в собрании гьяния он соглашается с гьянием. То есть в обществе гьяни он соглашается с их философией. В обществе еще кого-то соглашается с философией той группы. Преданные стали защищать его. Он такой замечательный киртан поет. Прости его. Хорошо. Через крор жи рождений, жизни, я его награжу прямой. Мукунда находился за... на веранде, то есть не, не в помещении. Когда он услышал это, когда ему преданный, когда, когда он это услышал, что через кроры жизни Махапрабху наделит его прямой, то есть он получил уверенность в том, что это произойдет, он начал танцевать, Одежды раз, разлетелись, слетели с тела, и он танцевал. Махапрабху спрашивает, почему этот сумасшедший танцует? Потому что мне Махапрабху сказал, что через кроры... То есть Махапрабху послал Шриваса спросить, чего ты танцуешь. А тот сказал... Махапрабху сказал Мукунде, «Он так радуется, что через крор жизни ты его наградишь прямой». Махапрабху так тронуло это, что он сказал, «Ведите его сюда». И на него милость пролье. И за секунду прошли его кроры рождений, кроры жизни, одна за другой. Все... Вот это время пр пр пр прошло, и он наделил дал ему пряму. Прабху может сделать все, что угодно. Сейчас мы хотим перейти к Кудавасамват. Очень много вещей хочется затронуть. Хочется обсудить очень важных гора лилия Потому что без гора лили, если, если обсуждать Бхагаватам без гора лилы, Привхот говорит, что это неполноценное. Такое обсуждение, чтение не будет полноценным. Необходимо, бага, мы можем читать Бхагаватам, но необходимо всегда а, сопоставлять его с учением Махапрабху, с жизнью Махапрабху. Постоянно мы должны то есть, их соединять, находить параллели. Итак, Будда переживает, как я могу проповедовать, у меня нет сил делать это. В Киртане мы говорим, чтом Лангайтри Гирим. Там говорится, что хромой может пересечь Гималайя, забраться на Гималайя, слепой узрит. Таково могущество Бхагавана. Поэтому, если ты, Господь, наделишь меня качествами, я справлюсь с твоим заданием. Если ты сделаешь меня проповедником, если ты обучишь меня, я справлюсь. У меня что-нибудь получится. На это Бхагаван говорит ему, что я думаю, что такого знатока, как ты, нет даже на райских планетах. Но из своего смирения ты говоришь подобное. Конечно, если ты хочешь, садись и я расскажу тебе, дам тебе знания. Кришна уже приготовился оставить этот мир, но перед своим уходом он раскрывает сокровенные тайны Бхагаватам Утхаве. Говорится, что если даже десятую песню вы прочитаете в Шимад Бхагаватам, но одиннадцатую не затронете, не прочтете, у вас будет несварение. Таким образом, одиннадцатая глава необходима. Тот, кто осознает ее, действительно в ней содержится весь Бхагаватам вкратце. А между тем, как я уже сказал, каким-то чудом Майтре Риши пришел туда, где находились Кришна и Удова. Он спросил: "Могу ли я тоже присутствовать? Могу ли я послушать со смирением?" Спросил он. Но он в действительности просто присутствовал, не задавал никаких вопросов, потому что вопросы задавал удава. Сейчас мы приступим к чтению. Шукадевга с Вами говорит, «Бхагаванщик Ришна удалился в Даркалидах, я могу Кришна каждый день в берет и сидит в медитацию в Бхагаватом... В Бхага там говорится, что когда он жил в дварике, когда Кришна жил в двараке, он каждое утро конс... медитировал. Вы можете задать вопросом, у нас же сам Бхагаван, кому он может баджан совершать. То есть говорится, что он до рассвета вст... рано вставал, до рассвета погружался в медитацию. Но на кого совершает баджан? Кому поклоняется Кришна? Вы не знаете преданный. То есть, но Кришна поклоняется своим преданным. Он медитирует на Шимате Радхарани. Он рано встает до восхода солнца, принимает омовение. Хотя ему этого делать и не надо, потому что он всегда чист, но он омывается, садится на нас, он повторяет харинам для того, чтобы обучить нас, как должны мы вести себя. Gone to a very solitary place sitting and как я уже рассказывал, Удова долгое время искал Кришну, в конце концов, Он обнаружил Его в уединенном месте под деревом Пипали. Он бросился к нему и стал плакать, «Ты решил оставить Меня? Куда ты пропал?» И Удова начал открывать свое сердце. Он сказал, «Похоже, ты...» «Принял решение покинуть этот мир. Да, согласился Кришна. Но ты должен тогда забрать меня с собой, потому что без тебя жить я не могу». Я был вынужден прийти сюда по просьбе. Полубогов, как в Бхагаве там описано что Брама молился Господу, он не смог увидеть Господа, он лишь услышал Его голос с небес. И он заверил, что я приду. Я знаю, что демоны чинят проблемы. полу он также сказал, «Знаешь, что демоны чинят вам проблемы, верьте, что я приду, я приду, я приду и разрешу все проблемы». Ты действительно прав, я принял решение покинуть этот мир, потому что я пришел сюда по просьбе Браммы и других полубогов, но сейчас мои... то, что я должен был сделать, уже выполнено. Поэтому время покинуть этот мир. Удова расрыдался, расплакался. Я даже секунды тут не смогу остаться, если уйдешь ты, потому что... Ты моя жизнь, ты моя душа, мое сердце, душа и жизнь. Без тебя мне не будет жизни. Все, что произошло потом, мы уже говорили, я не смогу забрать тебя с собой, сказал Кришна, потому что ты станешь моим представителем. Как только я покину этот мир, Кали, несмотря на то, что Кале здесь и присутствует, но он еще находится в не находится, не пришел еще в действие. Как только я покину этот мир, он начнет свое влияние. Поэтому в этом мире должен быть такой, как ты очарит, подобно тебе, и помочь людям этого мира. В противном случае у них не будет никакого источника знания. Удва Махарадж видел, как вся династия Яду была уничтожена. Как они оставили этот мир? He discovered that Bhagavan sitting in the solitary place under a tree. Когда Удава нашел Кришну, он, Кришна был в такой глубокой медитации, что ничего вокруг не замечал. Он сидел, как ни в чем не бывало. Он знал, что произошло с Яду Вамшей, то есть с династией Яду. Это никак не затронуло его. он не переживал по этому поводу. Кто такой Джигешвар? Джогешвар? Джогешвар это тот, кто это, это в действительности, Шанкар Бхагаван. Но Кришна, Гуру, Йогешвар это Шанкар Бхагавана. Поэтому Кришна неправильно называть йоги. Его называют джогешварешвар. То есть Он Господин повелителей йогов. Господин Повелителя йогов. С тяжестью на сердце Удава Махарадж припал к стопам Кришны и сказал, Если самая незначительная обусловленная душа будет говорить о твоей славе, она достигнет высшего блага. Я уверен, mm -hmm. что То есть, ты уже переправил свою династию Ядо из этого мира. Теперь пойдешь, уйдешь ты. Конечно, это просто предлог, что Риши и Муни Прокляли династии Яду, это просто спектакль, который разыграл ты. Они настали такого проклятия, что якобы родиться из куска железа, то есть кусок железа истребит весь мир, уничтожит весь мир. То есть смог поднять все, потому что... Преданный знает сердце Господа. Как в случае с Харидастакуром, Харидастакур также то же самое сказал Махапрабху. Похоже, что ты собираешься покинуть этот мир. Но, пожалуйста, благослови меня, чтобы я не видел твоего ухода, лилу твоего ухода. Прежде чем уйти из этого мира, позволь сначала уйти мне. И Махапрабху исполнил желание своего преданного не может быть отдельных желаний, желаний у преданного, желаний от Господа, отдельных. Потому что их сердца уже едины, то есть сердце преданного едино с Бхагаваном. I know, Buddha you are speaking, I know, I know if you want to, I know if you want to solve this problem, you can do it easily. Bhagawan can solve this problem in front of Pancho Panda. Bhagawan Sri you know, told this thing in the first canto, I can solve it. Там, Бхагаван Ашу говорит Панчапандавам, когда Ашватама собрался применить Брамасту, Арджуна и остальные Панчапандавы были поражены, что это, что это летит. Это была Брамастра, которую никто не мог остановить. Тогда Бхагаван сказал, что я могу сделать все, что угодно, но эту проблему я не хочу решать. Когда Чатуршан Проклял Джая Виджая. Я уже много раз рассказывал эту историю. Чатушан проклял Джая Виджая, а затем он начал просить у них прощения. Я на самом деле не хотел никого проклинать, но так получилось. И Господь сказал ему, что на самом деле твое Проклятие по моему желанию произошло. То есть ты And сделал это, потому что я этого хотел. А Джайвиджай, он сказал, что... «Я могу аннулировать проклятия браманов, Риши, Муни, Чатуршана». В Третьей Песне Шиман Благот об этом говорится. «Я могу, но я не хочу этого делать». Потому что не есть хорошо, если я свои собственные правила... Отменю. То есть, ну, что, посмотрите, что происходит в нынешние дни. Те, кто создают законы, те их и нарушают. То есть, Кришна сказал, что я не собираюсь нарушать свои собственные правила, свои собственные законы. А Именно это сейчас происходит в этом мире. То есть, законы, министры создают законы для граждан страны, не для себя. Так проявляется ложная эго. Вам на Гасвай Махарадж в связи с этим говорил, что все наставления шастр для меня. Вы, вы можете их принимать, следовать им или нет, но, я, но я, я должен им следовать. А уже от вас зависит вы этому, хотите следовать или нет. Он говорил так, чтобы преподнести, преподать нам урок. То есть, если я буду следовать всем правилам предписания, у меня есть право и вас поправлять. Но если тот, кто создает закон, их же и нарушает, И Бхаган говорит, что я не, собираю, не хочу нарушать законы, которые сам установил. Поэтому вам придется претерпеть на себе проклятие Четуршина. Придется вам родиться на земле, как демоны. Я знаю, что ты можешь и сделать, а можешь и не Ты можешь все, что угодно, ты можешь и сделать, а можешь и не сделать. Ты можешь все проклятия аннулировать, но я знаю, что ты делать этого не будешь, не хочешь. И так как твоя династия Яда уже ушла, ты тоже пойдешь за ними. Но я не готов лишиться твоих лотосных стоп, я не готов оставить их даже на секунду, даже на долю секунды. То есть, когда секунду делят на 11 частей, вот даже на такой, на такой кратчайший отрезок времени, я не готов остаться без твоих лотосных стоп. Забери меня с собой. All your lila, when you come heavy, when you are coming in material, in the material, when you are coming from the material world, your lila, you are doing And you are doing lila, why? Why? Because to deliver ты совершаешь свои прекрасные лилы для того, чтобы освободить обусловленные души. Ведь если ты, будешь, то есть ты их совершал, и потом, спустя время, саду описывают твои лилы, обусловленные души слушают и получают благо. Are kind of lila for the of this whole Ты были свои разные виды лилы блага Nictarian этого мира, на благо миру. Когда мы слушаем, раса вливается в наши уши, и мы пьем через уши. Если обусловленная душе посчастливится услышать Харикатху, Амрито. Он оставит все другие желания, желания потомков, желания внуков, детей, богатств, чего бы то ни было еще. Сваям Руб Бхагаван, то есть сам Кришна, приходит крайне редко. Порой он посылает своих, посылает своих преданных, посланников или приходит в образе одной из 24 аватар, таких как Корма, матья, Вараха и так далее. Чаще всего Бхагаван посылает свои, своих посланников. Например, Иисус Христос был послан Господом. Или... То есть... Но сейчас пришел сам Господь. Он даже не послал свою аватару, а пришел сам. Аватара может являть киталил, например, рамачандра. Или Синга, но это какие-то определенные лилы, но лила Кришны, она безгранична, неограничена, непостижима. Рамачандра Лила замечательно. Но когда я понимаю, когда я слушаю Кришна Лилу, я понимаю, что она не может быть. Ее нельзя сравнить ни с какой другой лилой потому что Кришна уникален. Если в сердце и были какие-то материальные желания, Слушая Харикатху, они уходят. При слушании Харикатхи все материальные желания уходят, исчезают. Я об этом уже много раз говорил. Нитям Бхагавата Севаям. Это замечательная штука. Завтра мы, возможно, шлоки обсудим, шлоки, которые э, расширяют эту тему. Если и есть в сердце какие-то материальные желания, они надолго там не останутся, если <со> человек <со> слушает <со> Хари Кадхо. <со> Потом Удава восклицает, Прабу, я... Каждый день принимал твой просад. Мы воспринимаем просад как пищу, но прасад может быть в разной форме, например, как гирлянду, как харикатха, как одежда, асана, что бы то ни было. Или, например, наставление это тоже просад. Когда Гурдев рассказывает Харикатху, дает нам наставление, ты тоже просад, милость. Просад — это милость, крепа. И сейчас Удова, переполненный эмоциями, говорит, я наслаждался твоим просадом, использовал его. Когда ты спал, я массировал твои стопы. Когда ты сидел, я сидел перед тобой. Ты куда-то шел, ты всегда брал меня с собой. Ты, если ты куда-то шел. Когда ты сидел, я был подле тебя. Когда ты спал, я тоже был подле тебя. Когда ты вкушал просад, я тоже был всегда рядом всю жизнь. А теперь ты хочешь оставить меня, покинуть меня? Если вы почитаете Бхагаватам, вы увидите, что Кришна всюду брал с собой Удаву. И в Хастинапур, когда он ехал, и даже в дом Купджи. Это та женщина, которая хотела получить общение Кришны. Кришне был абсолютно... То есть Он пошел к ней не для того, чтобы насладиться камой. У Кришны нет никакого вожделения. Он пошел туда, чтобы пролить милость на Куджо. Именно поэтому, потому что у Кришны нет камы, нет вожделения, Он зовется Апракарита Камадев. То есть и туда Кобже Кришна также взял с собой Удаву, но никому не сказал, что он пошел туда, никого, кроме Удавы, с собой не взял. Теперь вы должны понять, насколько близок был Удава Кришне. They are Krishna saying Buddha. Now you understand the gravity of Buddha. Krishna speaking. bhaktahas tajimahi. How you can leave me? I am your servant. «Как ты можешь оставить меня? Я же твой слуга. Я всегда был рядом с тобой. Теперь ты просто бросишь меня здесь». Удоу говорит, что это, я все это говорю не из ложного эго, но не из гордости, что я, мы всегда были рядом. Благодаря твоему просаду преданный может победить Майо. Легко и просто. Эта шлока очень важна, ее необходимо запомнить ее значение. И это сопоставляется с тем, что сказал. А давай так Гасай <говорит> Гауранге. <говорит> Победить Майя это очень <говорит> небольшая вещь. Это <говорит> несложно потому что мы не боимся майя. Ведь мы все время вкушаем, мы все время получаем просад преданных. И тут заключается глубокая философия. Если вы с полным почтением принимаете просад, с полным почтением, если вы слушаете Харикатху с полным почтением, чтобы это ни было, с... а, то есть, что бы вы не делали в преданном служении с полным почтением, а Гурупат Падма вообще говорил, что повсюду просад, дожди просаду, но проблема в том, что из-за своей глупости вы не можете принять этот просад. Ганга в форме ганги просад, в форме дхамы, в форме харикадхи, форме преданных, в форме парикрамы. Потоки, просада, но вы его не видите, потому что вы слепые, и вам тяжело, тяжело вам. Жизнь за жизнью мы сражаемся с Майей. И вот это весь наш баджан. Мы думаем, как, как из Майи выйти, как из никакого влияние выйти. Но когда же мы настоящим баджаном займемся? Это, баджан ⁇ это не значит сражаться с Майей. Завтра я начну с этого момента, что всю жизнь мы тратим на то, чтобы сражаться с Майей, жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, но когда же мы Баджаном будем заниматься? Когда я начинаю говорить, у меня просыпается так много всего, что я хочу сказать, потоки. Необходимо слушать с полным вниманием и погружением. В таком случае эта жизнь окажется последней. Не придется вновь рождаться, если будете слушать с полным вниманием.